Свет свечи горит в ночи. Свет свечи на возвышение. Светом истины открыт. Радости благой свершения. И улыбка всякий миг. Сердцем и устами. А в душе... Светлейший Херувим воспевает огненными Бога славя. Свет свечи могучий, сильный отдает в мир жар и новое творение, и в законный в мир сам Он принес, и узнаем, их, открыв два тома мироздания.